Всем плей-офф Чемпионата мира по футболу, друзья! С вами ФИФА прогноз, очередной выпуск и, как всегда, со мной Саша Дегтяров в студии. Здорово, Саня! Да. Вот именно так тряслась сборная России, когда она узнала, с кем она будет играть Играть она будет сегодня против Красной Фурии, против сборной Испании Да, матч 1 июля, 1-8 финала чемпионата мира, проходящего у нас в стране Ну и, наверное, как обычно, перейдем к котировкам букмекеров в букмекерской линии В целом, что очень, в принципе, ожидаемо, испанцев считают фаворитами, на них... От 1,59 до 1,61, то есть 1,6 в среднем дают все букмекеры. То есть в целом достаточно многовато, как мне кажется, учитывая силу сборной Испании и ну, не очень удачный матч подопечных Черчесова против команды Уругвая. На наших же ребят букмекеры дают от 6,45 у Винлайна до 6,7. У 1xbet 6.5 и 6.56, это Лига Ставок и Олимп, соответственно. В целом очень много, ну, выигрыш в основное время для сборной России. Не то чтобы результат нереальный, хотелось бы, конечно, в это верить. Я думаю, ты со мной абсолютно Absolutely согласен. Соглашусь. Но... Сборной России образца 2008 года, очень хочется стать сборной Украины образца 2006 года, когда они в Германии вышли в 1-4 Это да чемпионата мира по футболу. Итак, друзья, мы возвращаемся в Москву из Самары и играем 1-8 финала матча Россия против Испании. Поехали. Лужники стадиум. Сборная Испании в качестве хозяев номинальных, естественно, играет против сборной России. Тренер, выключись. Это слова Дзюбы перед матчем с Уругваем, Адресу... Станислав Может, это, да, адресованные Станиславу каким... Саламовичу. Может, тогда слова миссия адресованные Орхи Сампаоли? Да, да, да. Чего мы не увидели в реальной жизни, к сожалению. Это, а да. хотелось бы. Но да, нужно да, отметить, нужно отметить, что у нас все три результата сборной России предсказанные были в цель кассу. Ну, имеется сейчас... в виду просто исход. Что... Точный счет мы так и не ну, угадаем. Ну да, да, конечно. Точный счет угадать это в целом. <laughs> это, это уже искусство, а не, не просто наука. Ну а мы здесь вообще играем в фифу, о чем говорить. Ну да. Ты что творишь, а? Тигу. Ну он просто насмотрелся на игру другого Тьяго. Мот mm. Что ты делаешь? Ой-ой-ой, парни, пошла жаришка. Штрафной там один игрок, но передача слабовата. Отлично остановили, отлично, просто прекрасно. Что-то вяло как-то идет у нас игра в первом тайме. Прям прям абсолютно без моментов. Просто без моментов. КОСТА! Хорошо, Аким Фой. Хоть где-то ближние углы мы забирать-то научились. Фой. Игаро. по сейвам у Акинфеева 5, у Дефея 0. Ну, соответственно, и по ударам. У сборной Испании и сборной России примерно такая же статистика. Ну, вот можно было бы сейчас пробить после ну, гостя. Ты, сейчас... ты видел этого фаната с желтыми глазами и красным лицом? Это я Один перед... удар был, один. <laughs> Это мое лицо перед Госсами. по А что будет дальше? -то? Так вот, да. А насчет дополнительного времени. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну, надо было первым ударом забивать, на самом деле. А так, добивание в пустые ворота – это не есть красиво. Вперед Ну, есть одно простое, про простейшее объяснение. Стоит говорить. Это сборная России. Mm -hmm. а, Что попал во вратаря. Сразу тройная замена у меня. А ты заметил, да, скилл в FIFE даже в да. 71. Это о многом говорит. Очень о многом. Но я заметил то, что я сейчас решил вместо всеми великого пропиаренного головина, который так, ну, так. на самом деле меня не впечатляет настолько, настолько мог меня впечатлить Чершев, так, так. что Черши по результативнее будет. Ну, у них Я и позиции абсолютно разные. Тут не стоит сравнивать результативность, потому что... Я решил головина сменить на Алана Забоева. Контант... Мечи Кон... до него доходят. Ну, что-то прям совсем не туда пасы идут. И еще один штрафной. Так, ну здесь уже будет что здесь уже красная карточка серёжа рамос Хорошо, да, да. Тут согласен остановил он не по правилам причем был последним наверное защитником поэтому отлично что пенальти что давай Повтор. Ну ты что ну какой пенальти ты что ты даже не смотрел вар и сейчас просто показывает свой класс Федя Смолов возвращает интригу в этот матч. Причем сейчас. Повторится матч 1-4 чемпионата Европы, когда наши играли. Но ну, там сначала наши, правда, забили. Сборная Нидерландов. Второй удар поворотом и второй О -о -о -о -о -о -о! гол. Всё, гол, всё, гол, гол. Все, все, Сборная всё. России на Посып... кураже пошла. Посыпали. Федя Смолов Посыпались Тупаль. испанцы. Но это на, на новеньком-то геймпаде. Да, сейчас пойдет добавлено. Добавленное время. Ух, как хорошо сейчас щелкнул. Видео по ворота. сборной испании есть еще две минуты, чтобы сравнять. Да прибежал сюда на, на стандарт. Еще есть возможность добить мяч. Ну удар! Да что ж вы делаете-то, братцы? Ну, ну, и бей! И Окинфеев что ху -ху -ху -ху -ху. делает, Игорь просто тащит сейчас сборную России в одну четвертую финала. Борьба вратарей там сейчас. Выбивать мяч, конечно, выбивать. Давид Дехе. все, не успел, не успел Давид Дехе мяч отправить. Почему Тать, Те, эти ребята грустные? Вчеровные. И Самоедов. Самоедов похож на сидеющего Месси <свят> почему-то. 2-1 сборная России выигрывает в этом матче. Самая настоящая сенсейшн на турнире вот этой good organization, is big organization, is FIFA, is football organization. FIFA происходит, association. Да, да прямо, происходит прямо сейчас на наших глазах. Сборная России должна будет выиграть у сборной Испании. Соответственно, 2-1. Напоминаю, друзья, то, что мы не берем в расчет наши прогнозы по клубному турниру. Мы берем в расчет наши прогнозы по международным матчам, где по сборной России мы выиграли все, точнее мы угадали все три из трех. Ну, слушай, если произойдет так, как было сейчас, такой камбечище, то, ну, блин, у нас еще год будут боготворить этих 11 человек. Потому что то, как сборная России просто перевернула игру на 75-й минуте, ну, это, это что-то невообразимое в матче против такого сильного соперника. Если мы увидим что-то подобное в настоящей, в реальной жизни на Лужниках, ну, вот сейчас при всех могу сказать, я вот... Ну, не на волосы, ладно, на 12 миллиметров побреешь. Вот так вот. Посмотрим. Итак, друзья, это была программа FIFA прогноз. Свидимся с вами уже на стадии 1-4 финала чемпионата. Хотел сказать, чемпион. Ну. Да. На 1-4 чемпионата мира по футболу FIFA 2018, который проходит в нашей стране. И я уверен, что мы будем опять играть матч сборной России против... Болейте за сборную России. Не знаю, против кого они будут играть. Очень надеюсь, что они будут играть в одной четвертой финала. Болейте за наших ребят. С вами была программа FIFA прогноз». Да, Еще я увидимся. хотел назвать ее как-нибудь по-другому. Например, «НХЛ прогноз». Ну, увидимся. Пока.